горит, а? Не видели там? Это федагогический, там пламя такое. Федагогический? Да. Он уже горит полчаса. Он пожарный только еду. Я это живу там вообще, на том берегу. Увидел. Сейчас он иду сюда по делам. Сначала, наверное, пойду сниму, что это такое. Вот Что такое феносоль? a lot. Yes, <laughs> Больше пожарных, но они никак не кусаются. Так они только приехали, да? Ну, ну, да потому что, что я полчаса назад что-то ну, на увидел. На том берегу видел, смотрю, дым идёт. Я шел тут по делам. И заодно, думаю, думаю сначала зайду сюда, гляну. За... На автономстройка. Так а что это? Педагогическое. Ёб. она Тут было образованных людей. Так это старый у меня Ну там все что работает. <свы> да, нет, работает, но на деревянх это вон нахуй. ты вчера мы А <свы> что мы можем делать? Не, я в виду пожар. Мы что можем пойти? Где, где то можно ведомство? Гришка есть рядом, да. Сейчас приехали, они стоят блин. Ну в этом смысле, да. Ну все блин, ликвидируют метод самого горами. Сейчас тетка шла, да, говорит, ничего интересного. Вот шла, да. Ну да, все при Гарьково, Гарьково, ничего Ага, ничего интересного. Каждый день можно прийти. Ну да на А вот это? да, как бы в бизнес все это попадет Только вот жили у него А не знаю, что это Ну? что там? Где стал я? Ух! Кирилл, кирилл, нет, ну тут всегда, Оля, тут все что Что ж, там горит. Там же столько машин, что а, а, так, а вот, они а выходили. А, да? Да. Я тут летал внутри, а это от Вот я тут на... Они в этом камере. Нет, у была камера. Я я в, туда. У меня в башках... Чум по Ух, блин, Я зачал по двойму, может, опять это Побойно Сказка, был в частном доме, понял? Сосед, блядь, бухой, конечно, пришел, понял? снимать что А дети взяли, конечно, понял, в дом. Thank you. ой нас у ой, ой. Сейчас это что-то сюда стоит Когда он уже закончится, да? да? Ревесный. Руба. Ну да, даже кабель С нее идет, он дым. Это что там? Вытяжка? Что про... там? Вытяжка? -то, или что, да? Блять, на Махарёвке такую... Фу! фу. А -а -а. Да? Фу! Это вытяжка, да? Или что? Да, да. да, вытяжка. А вот, там. кабель? Да, вытяжка. А, вытяжка. А, вытяжка. А, а крышу вниз? В любом случае. такая. А оно ну и... А что у нас в сборах? Еще будет кого-то... Ну тогда я сделано просто из там, А, там? Ну, да. Там у они такие, а а Ну, конечно, там такая температура. э Она была камера у меня, у меня камера понятно, слишком приближение. с приближением можно, можно. можно вот, было бы, мне глаза застряли. Ой, соченько, это да, Кто это? это? Кто это? Кто это? Кто Кто это? Кто это? по это? Кто так, так, а где он там? А, повар, А? О, о, о. Не вижу. А вот, самый первый? А, так он там.. Он тоже только залез туда. Одного сняли за второго. А. Да. ходить, а? а? там а? а? вон, там кто-то слышит? Там уже кто-то есть Я видел, кто-то по башке здании А может, у это как у вас? ну не башку а что-то тело или, или что-то знаешь что там нет? да вот здесь нет. ну это может кто это как его малалка вот да нет нет Нет это... а? а, а просто там он что-то, он видел? Видел там? Да-да. Ну, ну, ну, ну, ну, А, не там Они Куда? А вот, я да. Да, Поехали туда. Вот я Получается учение. О, чувак идет, он плохо, о, Просто, о, о, о, о. Идет и думает, что за фигня, блин чем мне это снится, блин Когда так, столько людей сводят, и несколько человек пашут, да? Вот они, вот они Чего? А? О, блин, смотри, крыша уже горит. Ого! а наша это какая, цинкованная, да? Ну да. Ого! Она нагревает. А помимо какая-то. О, чё какая-то, очень жуткая, смотри. Ну да. Да, он да, да, да, да. да, да, да, А, да, да. А, да, да, да. А, А, вышел, А, Такого забыга, драмы глушанул бы здесь Смотри, камазка только, А, он опять танцует? А, да. а, и, а другой его снимал, наверное, да? Два долбоёбов, да. А, ну это типа да он а, видишь, по ему подходит Ну, по лесу ну, спокойно, он, он же малолетка, ему ходит О, он а может, он это ГМО переел. <laughs> У него мозги уже сети. Поколение. Ромодова, поколение поколение, поколение Гилла. Жутковато, место. такого, бля, папки выкинул, начал что ремонт, потому что у него, конечно, замужал за застраховать опять огонь там. А он не будет, потому что он там будет? Сейчас скажет, что вот там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что ей мешать? Она уже все. пресса какая-то, а IT-TV. Откуда, а че а, от чего они тут? Может они знают, может это спонировать, откуда они здесь залезли. Это сфильм я не находит. У них есть это типа представитель Харькова. Чертого Так я их никогда не вижу, не вижу. Но, У -у -у -у. Дым черный Смотри, А то что может гореть, да? А может тепловатно гореть В низких что-то? Да, что да, что а может прям материал Да там пожарникам не сладко прийти Да ну, они привыкшие, наверное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 Вижу, А что это такое? О, мужик этот, я не понимаю, что это Море по колено. Наверное. Попал, все зато, они только вот не встало, потому Ну, да, надо. Смотри, ну сейчас там уже дуба Машина выезжает, да, плыть а, выезжает, но Сейчас только 6 часов Сейчас да, Ну да последнее время девушки кто-то Ведь не Нет, Нетвают видим Однажды не банут, я его уже по сути. Да. А, обиделась, обиделась. Смотри, катариты умные. А вот я уже. Отходим от он ставила машину. Пацана. Вот, два. А? Смотри, вот. сюда-сюда-то. Смотри, сюда-вот. сюда-вот. Смотри, сюда-вот. Смотри, вот Смотри, сюда-вот. Смотри, сюда-вот. Смотри, вот вот Смотри, Человек. Я видел по интернету вот его врачей Врачей И сейчас ее никак не поставят Потому что она там, Ну судя по тому, как наше ну, население относится к таким вещам Такое впечатление, что люди Ау, а а а в Северском этаже сковородил Начальников в Минсков Нет, такое впечатление, что люди Знаешь, как и дали. Как будто это так и должно быть Ну, типа, ага, да, в Пока их У не отнял. Не, имел бы, что э, само судьбу уже устроили, эту ссуку убили. Здесь. Ну как-то, 6 человек убить и до сих пор ходить как старик. И здесь кто-то с пистой миной на, на, на, на, на, на суде. Mm -hmm. Делать mm -hmm. свой лесок и типа, помимо. Mm -hmm. Ты нет, нет, я не пью, не курю Нет, я не просто Нет, не нет а да, но... А ты в России давно был? В России, в России 40 лимитров, я же там похож Ого! Стоителем, да? А чё уехал? А Работы ты... нет Нет, там штрафы, блядь, охуенные платят А-а-а Налоги, там. за патент 4,5, понял, у меня Ох, опять платят я уже насчитала Ох, нифига себе, глянь, тут пламя какое <у errors> Так солнце солнце, солнце еще дает. там он пожар есть, а, и, а, он, смотри, а. а там никто не слушает, где даже пожар. Где? где? Вот, где смотри. Внизу пожар я сюда сюда сюда сюда сюда Смотрите, вот, этой... А вот, вот. видишь, а вот, так? 50, чем я. Смотрите, ну, вот, вот. вот, А, там? Да. за этой штукой. это? Туда перегонило, вот, sí. Да, да. Не, не вижу. А вот да, как А там что ничего не тут, ты Грязно? Грыжно, наверное, Загрелся, да. Это А там мало бомж, что все не, бомж, Там же хэм. Какие А то, что металл нагрелся, там на 300 градусов огняшки не будет. Не, бомж все В были, а так оно... Вот это все а, когда ты заходишь и Да, отдел... а ну, такое то такое нереально Приконяем ребенку, как не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 Тоже, видать, тролли, мы кого-то не заплатили. О, Подождите, кобелья нам закупил. Там компьютер, да? он бы даже ваших все поприки, да? Робок залит на там, Ох, А платят, что -то, на ну, тоже. Тоже полезно. А А что? Тоже, же А если мы все делаем, потом говорим, трех лет, мы разбираться. А тут я бы решил, что нафиг, да, это это не было... Ну что, там горит? не крыша. Это не крыша. Это крыша. Это крыша. Это крыша. Это крыша. Это Это Куда? да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, А, э, я живу там. А, логон там. А, ну, ну, тоже. А, ну, тоже. ну, ну, ну, ну, а ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, тут я ничего не вижу знаешь, как да А там, наверное, тоже Там же вообще блядь, это мороженое, блядь вот смотри Вот, смотри — Люди, отойдите, пожалуйста, подальше. — Вам крепость улучшения. — Я не знаю, что у меня есть автобусы, береганный кул, береганный кул. — Ну, вот, парни, кто выберет, чем они не готовы. — Вот, парни. — А если вы собрались, собрались, собрались, собрались. — Да. Субтитры Там же это крыша стоял, понял, выходил. Ого, отсюда вообще. О, смотри, вот там Вот тут же не надо. Если не надо, то еще два и половину. Так Сейчас кто-то понимаю, 300 сказали, Там полное Вот здесь и живет. как мы тут стоим? Может, пойдем туда? А, что? А, кадол, что будет? А что тут? Это что это? где-то? А это где-то? то что это? Это что что Это это? Полагаю, присягу давали, не возглашать секреты. вряд ли. А по там один зашел, и говорит, а я даже не знаю, что там, никто не заходил, ничего не, а стоял. А у него завод сегодня, когда, некогда. Понял. ну, потому что у меня Я если будет того-то, конечно. Такие попробуй поделать с таким напором и... Там Я, стал, я Какой? Вот этот? Да. У же трубы металлический по-моему, поменять, А, Оттуда? Что... Ну, да. Я не, видел, я знаю, я не Да, целая, блин... Ну, Но уже у нас два где-то уже. А из... Наверное, в струк в струк, в струк, что тут делает один? А это двое. Он летал, он Ну да, их. Это просто процедура будет повесена, блин. А это все там было оно быстро. вывалилось, блин. А там же люди, вот. понял? О, oh, uh -huh. пацана какого-то Поймали, он. Yes. А там, как пошел, там, участковый Ага А вот Нет, там, туда пошел. Она, два 20... пьесня. Да, это три секунды. Это академия была? Три секунды. Люди хоть не пострадали. Да, наверное, нет. Тяжело. А ты справишься, где? некогда Спасибо. Okay. что по месту жительства денег платить и нас. То есть, когда я понял, долго ему, там, когда будет сразу подписать там. Там там Не как свет, здесь не Пустых уже А там полный лекарств А, ну да. было нормально а короче да корням ты Тут уже, блять. А вот там можно пройти, смотри. Нет, там он видит камеры. Там специально, блять, будет сейчас снимать нас, блять. Да? Видение приехал. Видит камеры, стоя. Видит. Вот, наверное. Аня по этому фоне будет. Понял, запись. Да? Я тут уже он ДТП, видишь? про видит. Записывали. Дядьки не появился. Приехал, погнали, походу. Ну, пешком же можно пройти, хуля ну идём чё? Пропустят, блядь. Телевизион на ПЭП, да? Спасибо. под Ну и хуй, Ну и There's a difference. что понял, мы заходили, крыша горела, А для дороги, что там Да, вот это Ой, что, бабки влетели вот так наши, наш Харьков блядь, строят нахуй, блять. Сегодня построили за Дрозарёва. Компашки не хотят снимать, блять. А? Ой, по-моёблю. Не повоносили нихуя. Без документации нихуя. Не, не, не может в архивы где-то и валяются. Сегодня крышу сделали, завтра её спалили нахуй, правильно? Вот так у нас пока Постоянно делается, как бы спали. Бабки одни получают, да, другие не фуя да. Кто-то тому позвонил, все, смести нам. Они завтра по камням бля, разберут нашу Дом какой-нибудь строят бля, или церковь бля. У нас будут объявления, требуется на разборку Разработку Заборку это ой ты! То пролези не нахуй. кому А хули, камон, теперь на mm -hmm. Нормальные Нормально люди бабки отбили свои, правильно? А другие пусть делают, Ну, совсем где-то не загорелся. А там горят, там, его одни стены, Ну, все а подожди, плюс, сейчас это построит это тоже будет убраться надо! А что Мы подождем не Да? Дым был! Ты спрашиваешь, что лазило? Слышь, друг, а тут мне не только вам блядь, толком, блядь. Ты знаешь, что тут? Раньше налазило. Ты знаешь, что налазило? Да, походу писал попадала, да? Да? Он не скупал. Не Думаю, с толку с до сразу, да? думает, что может быть это. Как его? Это лет Нет. Ты посадить могут, да. Ну да. Мы с Лизом показывают. А то, хера не будет. Вода кофе. Уже. А, есть, они второй этаж болевают, да? Воливают да. Пиздец да, да. какой, да, там сколько там воды. Пусть мы все блять Это мыши там Это уже походу катая веса бела, блин. Это пожарки, знаешь, что похоже, бесполком открыть баварии. Тоже Ну они на Я думал, нормально, ребята, давно лакуум понабывали, я понял? То есть лакуум привезли, посидели, вытали, пока здание сгорело. в полку он, подожди. сработали где к Лакову попривозили, нахуй на крысы посетили, блядь, вот смотри, посетили, согрели да, это... это пазарник? дрового родственного района пазарник а, то им импешники да а же они пазарники ну, так они из района да, курсанцы, кто а это за них по ну, опыт, все такие. Я долбаю был сопротивленный, блять, ебать. Ты уже, конечно, Куды. Спасибо, молодцы. Разобрали. А так мы ид ⁇ м. пойдем. пойдем. ты ты Ну, ты что на где? А вот это здесь А, ну дым, дым. где? Ну вот, он вот так вот горит. Что? Да, это он розу, Там свет горит. От фонаря он а, от... Ну а вот где разбитые окна. Ну, там он горит, здесь Ну, наверное, это У меня есть. У нас бы было нормально. Это бы было нормально. Это бы